Он пишет заявление. Эта информация будет очень полезна. Мы можем по всей России по большому счету это делать. Минусы некапитального строительства. Если это вода, я иду в водоканал. Понимаете разницу, да? У вас появится право оформления этой земли уже в собственность свою индивидуальную. Эта услуга бесплатная. По поводу санитарно-защитной зоны, по поводу ТУ, градостроительный план, земельного участка. У него получился готовый проект со всеми согласованиями. Понятно, что мойка, наверное, экономически целесообразно строить все-таки больше двух постов. И выдает разрешение на строительство. Здравствуйте, меня зовут Кунаев Магомед, я руководитель компании Куга. Нам часто задают вопросы, как правильно оформить мойку, как с чего начать при оформлении мойки самообслуживания. Для этого мы пригласили юриста это практикующий юрист кандидат юридических наук мы прям заморочились вот тут вот вот и причем человек который уже оформлял мойки поэтому мы решили это такое два в одном специалист который действительно может правильно ответить на все вопросы что касается оформления автомойки зовут шерин василий владимирович так, вот я здесь выписал список вопросов, которые нам задавали. И давайте с первого вопроса. Вы мне сказали, что это GPS-координаты места. Клиент может к вам отправить, и вы уже можете дать ему какую-то информацию по этому участку. Да, здравствуйте. Спасибо, что э, встретились. да, задаете такой столь актуальный вопрос. Находит человек участок. да, Для того, чтобы понять, что можно с ним делать или нельзя, нужно... Э, понять GPS-координаты его, да, где он находится. После этого мы с вами можем совместно сказать, дать какую-то первичную характеристику участку, юридическую составляющую, провести анализ и сказать, можно на нем строиться, нельзя на нем строиться, что нужно делать, разрабатывать какую-то первую минимальную дорожную карту. Получается, вот. кому он принадлежит, этот участок? Да, то есть если будет эта первичная информация, мы можем на первом этапе понять, кому он принадлежит, этот участок, да, в чьей он собственности. Нужно разговаривать либо с государством, либо же нужно разговаривать с частным лицом, да, и после этого решать, э, что с ним делать, какого он разрешенного вида использования да, и так далее. Второе, это размеживание участка. Если мы поняли, что этот участок принадлежит государству, угу. дальше это размеживание участка. Как это происходит? В участка, то есть если земля еще не размежевана, да, человек обращается в администрацию того города, где этот участок находится, да, с заявлением по поводу представления этого участка ему в аренду. Если участок администрации отвечает, что да земля свободна, он может сформировать участок и взять его в аренду, то он начинает уже заниматься процедурой его размежевания, Соглас, согласовывает с эксплуатирующими организациями, возможно, там размежевание, невозможно. Он утверждает администрация его ставит на кадастровый учет, присылает кадастровый номер, человек его берет в аренду. Вот то есть, таким образом происходит получение земли первоначальное получение земли э, в аренду. Угу. Это получается, все вот эти документы он получает в администрации. Сначала. Да, это все в администрации. Если мы говорим о земле, которая является государственной собственностью, то это идет получение земли в администрации угу. местной. Дальше, это капитальный, не капитальный. Что лучше, сразу оформлять как капитальное строение или не капитальное здание? Да, вы знаете, такой вопрос очень часто встречается, люди задают. Да. Я считаю, что нужно оформлять, конечно, как капитальное строение. И если мы говорим о государственной земле, которую человек берет в аренду да, у администрации, то договор обязан будет построить на нем объект капитального строительства. А для строительства объекта капитального строительства нужно получить в соответствии с градостроительным кодексом разрешение на строительство. Mm -hmm. то есть соответственно он берет участок в рамках ГРАК-кодекса производит проектирование и получает разрешение строительства для проектирования выбирается любая организация которая имеет право заниматься проектированием любая архитектурно мастерская да инженерная произвести изыскания то есть, что они в себя включают они в себя включают геологическое изыскание, да то есть например составы почвы экологические изыскания как необходимый норматив Это экологии в районе участка изучается и геодезическое изыскание да, которое говорит нам о наличии в земле каких-либо коммуникаций, как они располагаются, чтобы в рамках градостроительного проектирования не нарушить какие-то нормативы, не попортить коммуникации, если таковые имеются. А еще участке. вы говорили, что может быть, вот, например, как Коломна, мы сейчас стоим возле крепости, uh -huh. что может быть там культурно какие-то культурные... Да, весны... к любому участку в соответствии с тем же градостроительным кодексом, то есть неважно, в собственности этот участок, либо не в собственности, человек будет получать ГПЗУ, градостроительный план земельного участка. Информационно-юридический документ, который человеку даст ориентиры, что ему можно, какие виды разрешенной деятельности на этом участке возможны. А наши виды, если мы говорим о мойках, самообслуживании в том числе, это в соответствии с классификатором 4.9, 4.9.1. Да? Там весь придорожный сервис. То есть, так вот, ГПЗУ будет нам говорить о том, что какие виды разрешенного использования, какие согласования, есть ли там охранные какие-либо зоны через участок проходят, какие-то еще ограничения. Все это в ГПЗУ человек увидит. Да? И, исходя из этого, будет уже понятно состав проектной документации, какие нужно будет дополнительные согласования выполнить. Там, возможно, будет культурно-историческая экспертиза, возможно, не нужно будет ее проводить. Согласование архитектурного облика внешнего да, с архитектурой области нужно будет получать технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения. Кто это, это, администрация? это администрация, это архитектура выдает. тоже Человек, если берет участок, он пишет заявление как правообладатель, будь то он арендатором, будь то он собственником участка, если мы говорим о собственности, он пишет заявление, ему предоставляет бесплатно эту услугу, бесплатно, за нее платить не нужно, государство в лице архитектуры предоставляет. ГПЗУ, в котором человек все видит, все актуальные сведения и все вот эти разрешенные виды использования и так далее, наличие охранных зон и так далее. Это надо уже индивидуально смотреть по каждому участку. Да, еще раз повторю, то есть если мы говорим про обращение, то нам с вами будет на первоначальном этапе достаточно GPS-координат, чтобы дать человеку какое-то минимальное юридическое заключение на возможность... Строительство на данном участке мойки. Если аренда у государства, то это по любому капитальное строение. Да, смотрите, если мы говорим об аренде, то государство дает земельный участок, представляет в аренду именно на, для в целях возведения не просто для использования этого участка в своих каких целях, а именно для строительства объекта капитального значения в соответствии с целевым э, разрешенным использованием земельного да. участка. То есть, если вам дает государство подмойку, если вы его готовите подмойку, то, соответственно, вы будете получать разрешение на строительство мойки. Как вы ее там обзовете? Мойка самообслуживания, мойка роботом, автомойка – это уже дело десятое, это дело техническое. Uh -huh. Если это собственность, получается, если я участок покупаю у государства, то тогда я могу и как некапитальная тоже. У Нет, у государства практики нету продажи земельных участков от государства. У государства вы можете выкупить землю как раз-таки после того, когда вы возьмете в аренду. То есть государство на сегодняшний день в соответствии с земельным кодексом землю предоставляет в аренду да, для строительства. И вот потом у вас появляется право после того, как вы запроектируете мой куп получите разрешение, построите мойку, ведете в эксплуатацию, у вас появится право оформления этой земли уже в собственность свою индивидуальную. Да? То есть это называется выкуп земельного участка под объектом недвижимости, то есть под мойкой. В Московской области это 15% от кадастровой стоимости выкупа земли. <связываем> По поводу выборов подрядной организации вы сказали что ее можно да, в принципе любую там смотрите по я рекомендовал бы людям делать так сейчас скажем так э очень частые вещи происходят как бы в режиме одного окна, да, так назовем. Сейчас многие проектные организации, ну, по крайней мере, я работаю с кем проектной организации. в этой проектной организации мне не нужно ходить дальше, делать геологию одной организации, экологию другой, э геодезию третьей, проектировщикам это все приносить. Я у одних проектировщиков, э заключая с ними договор, они мне и проектируют, в соответствии с Градкодексом, разрабатывают всю проектную документацию на мойку, да, э и делают изыскание, да. Для, тоже под свое, ну, как бы, сами делают все изыскания, полностью они э, делают под ключ да сразу хочу сказать то есть чтобы было понимание для чего делаются изыскания. проектировщик он должен понимать глина там или сухоглинок. Да. Геология дает нам понять, что там такие почвы. И, соответственно, фундамент в зависимости от почвы, да, от геологии почвы, будет уже определяться, какой нужен фундамент туда. такой глубина заглубления фундамента и так далее. Также экология. Да. Ну, экологически это больше чисто, чтобы понять, что там может размещаться объект, что там нет никакой там, Чернобыля там, и так далее. Геодезия понятно, Геодезия это топосъемка, мы говорим, она нам показывает, в какие в границы участков внутри участка за пределами границы есть какие коммуникации какие там уклоны земли чтобы тоже было проектирование с учетом этой информации получая геологии экологии геодезию в одной организации Сама да. Администрация ну, более благосклонна относится ага, к да, этим я... документам, чем когда а, это в разных организациях получены да. документы. Ну, это не сильный приоритет, но вообще это да. То есть, когда мы подаем документацию на, для получения разрешения да, в органы, да, выдающие это разрешение, конечно, когда за, в одной э, фирме делаются сразу все и проектирование, и изыскания делать, конечно, это как-то более интересно, чем у каждого свое какой то Мотив, да, И когда это делается одним лицом, конечно, это будет встречаться более приветственно. Mm -hmm. То есть такого жесткого нет критерия, но я бы рекомендовал делать это вот в одной организации. Санитарно-защитная зона. У нас есть такое понятие. В общем, все, что больше двух постов строится, а у нас, ну, понятно, что мойка, наверное, экономически целесообразно строить все-таки больше двух постов, да, все требует согласования санитарно-защитной зоны. Для чего она делается? Для того, чтобы очень часто мойки строятся в жилых секторах, как более привлекательные, да, объекты. Соответственно, то есть государство, чтобы разрешить строительство в, по соседству с жилыми домами, должно понимать, что вы соблюдаете вот этот баланс, между э, как бы благополучием населения, скажем так, экологическим благополучием населения, там и своей деятельностью, чтобы эти деятельности, жилье и мойки рядом соседствовали. Вот. И, соответственно, все, что выше двух постов, требует дополнительной разработки проекта санитарно-защитной зоны и согласования, соответственно, с Роспотребнадзором. Это я иду, получается, Роспотребнадзор и там, получаю. или где? Покупаю? Роспотребнадзор, ну, скажем так, если говорить персонально, про Московскую область, то это в мытыщах. У нас... не, мы говорим по России. По России, но ну, это это в компетенции региональных врачей, то есть это не местный Роспотребнадзор, а региональный Роспотребнадзор. По поводу зон защитной зоны тоже всплывает вопрос очень часто. Многие вот как раз это к вопросу некапитального строительства минуса некапитального строительства. Во-первых, некапитальное строительство сейчас оно понятия как такового нету, да? нормативного регулирования этого нету. То есть закрыть мойку некапитального строительства можно ну, то есть, докопаться до купона. Да, да органы, органы могут закрыть легко. ТУ. ТУ, значит, это технические условия на подключение к инженерным сетям. Водоотвод, водопотребление, электричество, газ. Человек идет, он понимает, какие есть коммуникации. Набор, ему их хватает. Он идет соответствующий организация, которая за эксплуатацию этих э, коммуникаций отвечает. Они уже ему выдают ТУ. Это же норматив есть, сколько у нас каждый пост потребляет. Он заявляет, ему дают, он их выполняет. Также это они тех условия вшиваются в проектную документацию, разрабатываются на эти выданные техусловия, тоже проектные разделы проектной документации, если мы говорим об электричестве, электричестве и так далее. И все. Получается, я, если это вода, я иду в водоканал, к примеру, если это газ, это регион ГАЗ. Да. Мы... Назовем общим словом эксплуатирующая организация. Да, отлично. Согласование проекта. На конечном этапе, то есть когда человек получил ГПЗУ, выполнил инженерные изыскания, проектную документацию мы разработали, технические условия он получил, которые, на которых также была разработана проектная документация. Все, у него получился готовый проект со всеми согласованиями, со всеми техническими условиями, то есть со всеми разрешениями. Конечным этапом эту документацию подает те государственные органы, которые ответственны и уполномочены выдавать разрешение на строительство. Там соответствующий специалист проверяет комплектность в соответствии с градостроительным кодексом данной документации, выполненные тех условия, второстепенные согласование, культурно-историческая экспертиза, АГО, так называемая, и так далее. То есть, если это все согласования есть, то эксперт проверяет, если они, вся комплектность есть, он просто выдает разрешение на строительство. Это где получается? Как правило, либо архитектура, либо Министерство строительного комплекса. Мы живем в Российской Федерации, здесь в принципе плюс-минус везде все одинаково, но, конечно, бывают нюансы. Даже я знаю, что у нас клиенты, строя мойку в одном городе, но в разных регионах города, ага. приходил, ну, они сталкивались с разными, с разными проблемами. проблемами. Да. Поэтому, конечно, здесь все индивидуально. Тех людей, которые будут задавать дальше вопросы, конечно, бывают какие-то моменты, которые надо уже решать в местной администрации. Если у человека возникли какие-то вопросы по поводу оформления участков, по поводу готовы ли вы им помочь юридически, может быть как-то присутствовать, если это Москва, Московская область, или может в каком-то регионе? Да, мы можем по всей России по большому счету это делать, да, без разницы на индивидуальный консультативный. Вы готовы работать. С да, с без районами, вопросов, давайте мы это будем сотрудничать. Каждая ситуация она индивидуальна, скажем так, я практика большая с этими землями, каждый случай очень индивидуальный. Хотя есть алгоритм, записанный в нашем законодательстве, что вот для каждой ситуации нужно вот это, вот это. Но каждую ситуацию я предлагаю разбирать индивидуально смотреть если у кого-то появилась как появился какой-то земельный участок как это проще сделать вы скачиваете приложение называется кадастр вы под, подходите к этому участку э, в этом участке там сразу же заходя в это приложение вы увидите кадастровый номер этого участка вы... А если кадастрового номер нет то яндекс навигатор gps координаты нам достаточно ну, чтобы супер. будет сделать какое-то заключение и дать какой-то первый приличный вам ответ это абсолютно бесплатно да. первоначальную начальную информацию Которую будет для вас полезна. Занят участок, свободен. Можно в какую либо... сторону двигаться. В да. какую сторону двигаться? Вот эту информацию вам Василий спокойно предоставит. Если у кого-то появятся еще вопросы, контакт Василия всегда можно получить, или у наших менеджеров или в комментариях под постом пишите мы вам обязательно ответим. василий хотел сказать огромное спасибо за уделенное время да, спасибо тебе большое не часто встретишь человека такого эксперта который знает все ответы на все вопросы что касается запуска мойки какие документы нужны ты дал полную картину я думаю что нашим всем подписчикам или всем нашим клиентам эта информация будет очень полезна. всем спасибо кто посмотрел еще раз тебе огромное спасибо ну, вам спасибо связи будем работать вот так...